дорогие друзья! Мы приветствуем вас на пятнадцатом выпуске СМЕЛ-шоу. И сегодня мы хотели бы поговорить об очень важной проблеме для России, которая была во все времена. Это проблема дорог. Сужая эту тему, мы хотели бы рассказать о состоянии дорог в непосредственной близости от дачи Медведева. Алексей, расскажите, что же происходит? Я поехал недавно. По дороге, которая находится, как Лиза сказала, непосредственно вблизи отдачи Медведева и подумал, что на нас напал ИГИЛ. Наконец-то мы дождались, и ГИЛ и ГИЛ нас запал, потому что дорога была буквально завалена огромными кучами грунта. То есть, практически невозможно было проехать. Вы сейчас это увидите на картинке. Все пиздец дальше проезд закрыт а потом я узнал что это, на самом деле так ремонтируют дороги просто напросто привозят песчано-гравийную смесь причем они даже не умудряются ее рассыпать сразу же они просто этой кучи высыпают непосредственно проезжую часть причем по этой проезжей части движутся не только частные автомобили там движутся и автобусы с людьми автобусы умудряют каким-то образом там да, вывиливать и проезжать мимо этих пуч, практически сваливаясь в канавы. Вот таким образом ремонтируют дороги. Через какое-то время приехал трактор, раскатал их по дороге, завалил ямы, которые, естественно, тут же практически были размыты и разбыты автомобилями. То есть получается вот такой очень-очень бюджетный ремонт дорог. Здарова! Как Здорово. тебе ремонт дорог? Как спасибо. относишься к ремонту? Это ремонт дорог. У нас такой ПГС, видишь, высыпает прямо на дороге, и потом будут, значит, это заваливать яму вот этим ПГСом прямо на живую. а, -а, -а. Да. Как вам, нормально дороги ремонтируют? В непосредственной близости от дачи Медведева. Ну так, как... Россия наша. Конечно, спасибо администрации, что они хотя бы так дороги ремонтируют, но в любом случае, это позор. Когда дорога к даче Медведева каждый год ремонтируется, туда выкладываются огромные деньги. А в непосредственной близости такие же граждане Российской Федерации, как и Дмитрий Анатольевич Медведев, уважаемый наш премьер-министр, бывший президент, граждане ремонтируют дороги на маленькие-маленькие денежки. Они высыпают песчано-гравийную смесь на огромные ямы. А да. я удивлюсь, не... если вы еще в этот, в этот проект были вложены какие-то большие деньги, да? Ну, мы не знаем. В любом случае, спасибо, ям, конечно, стало меньше. Мы, не знаем. мы уверены, что ямы в ближайшее время будут такие же. Но удивил вот этот вот уж совсем уж нищенский подход к ремонту дороги. Ну, совсем уж нищенский. Для нищих людей нищенский подход, видно, рассуждает наша власть. Не знаю, чем дорога им не понравилась. В сторону Светочевой горы Тут живут такие же люди Тут живут такие же граждане Которые имеют право на нормальное существование На нормальной дороге Очень принципе, странно Мы такие же люди, как и вы, Дмитрий Анатольевич Это да. все, что мы хотели сегодня сказать да, Спасибо, что вы нас смотрели Спасибо большое. Ставьте Если... лайки, подписывайтесь на наш канал Всем, Всем привет! Пока.